Здравствуйте, уважаемые друзья, художники-любители. Вот не зря существует пословица, повторение, мать учения. Чем больше повторяешь одно и то же действие, тем лучше начинаешь понимать суть происходящего. Когда-то я уже писал эту картину, и по ней есть видео на моем канале под названием, пишем маслом человеческое тело, лессировка, правда оно почти без видеоряда. Тогда еще сложно было снимать видео, и в основном оно состоит из фотографий, Вот ну, такой слайд шоу. В этом видео я повторю сюжет картины, но совсем в другом ключе написания. Вкратце расскажу о написании первого варианта, чтобы иметь ну, сравнение с сегодняшним. Итак, я начинал с акрилового рисунка. Затем, тонировал холст охрой золотистой. В следующем сеансе, после просушки, я написал тела э, той же охрой золотистой с белилами. В тенях использовал умбру сженую. Сразу замечу, все краски были кроющими, непрозрачные. И вот на этом этапе у меня получились ангелы не в цвете, но уже имели определенную форму. Назову этот прием гризаль, так как он писался двумя цветами. Охрой и белил, который не считается за цвет. Далее, для цветных прописок я также использовал кроющие краски. Ну, типа кадми красный, кадми желтый, ну и так далее и тому подобное. Короче, если интересен более подробный процесс написания, советую посмотреть ролик полностью. Пишем маслом человеческое тело, ластировка. Сейчас я покажу другой эксперимент по написанию данной картины. Ну и в конце посмотрим, что из этого выйдет. Или не выйдет. Первое, что хочу сказать. В данной работе не будет кроющих красок, только прозрачные. Количество используемых красок не больше трех, ну, не считая белил. Не будет замесов или составления колеров на палитре. Все дополнительные оттенки будут появляться сразу на холсте. Итак, с чего я начал? Начал я с исследования, какие краски применить для написания человеческого тела. Естественно, не отступая от задуманного, не больше чем три цвета краски. А как известно, существует только три основных цвета это желтый, красный, синий. Но в промышленности, выпускаемых масляных красок, только одних синих, более десятка цветов и оттенков. То же самое с красной и желтой. Как быть? Я для себя решил эту задачу просто. Так как задумано использовать только прозрачные краски, я взял те, которые у меня имеются и прошли испытание практикой. То есть, невзирая на цвет человеческой кожи из э этих красок, она должна получиться. Вот я вам показываю три цвета красок. Да, вы видите шесть тюбиков. Но выбрать нужно всего три цвета. Смотрим, индийское желтое, марс желтый прозрачный, марс оранжевый прозрачный, краплак красный прочный, кобальт синий спектральный и Белила. В принципе всего три цвета, но есть отличия в оттенках. Например, индийское желтое и марс желтый, вроде обе желтые, как увидеть их разницу. Если я выдавлю эти краски на палитру, то по цвету они практически не будут отличаться. Видите, я выдавил все краски на палитру, и их цвет мало чем отличается, даже от Марса оранжевого и кроплака красного. Ну, немного различим синий цвет в кобальте. Тем не менее, я говорил во многих своих видео, что прозрачные краски не имеют цвета в толстом наложении. Их чистый цвет проявляется только на белой основе. В остальных случаях, нанесение их на любую цветную подложку лишь придает другой оттенок, в сочетании с подложкой или меняет тон предыдущего слоя, что в принципе одно и то же. Так вот, изначально, я пальцем на листочке смешивал эти краски с белилами. Белила, как и холст, дают понятие о цветовом тоне прозрачных красок. Я сказал именно тоне, а не цвете. Прозрачные краски показывают свой цвет только вторым слоем на просохшей белой основе. Я имею в виду чистый цвет. В смеси с белилами, они теряют свою прозрачность, звучность, яркость. Они становятся матовыми. Условно, цвет у них есть. Вот, например, индийское желтое с белилами, осталось желтое, но приобретает, как бы пастельную нежность. Вторая смесь на белилах марс желтый прозрачный. Видите? Эта смесь тоже желтая, но имеет совсем другой тон, в отличие от индийской желтой на белилах. Аналогично и все остальные цвета прозрачных красок. Марс оранжевый прозрачный, крапла красный прочный и кобль синий спектральный. Все эти смеси были замешаны для визуального восприятия каждого цвета, а именно какой тон из этого получается. Цвет это понятно, там из желтый желтый, из красный красный и тому подобное. Но ни одна из красок в смеси с белилами не дала чистого красного или желтого цвета. Все краски в смеси с белилами приглушились, стали бледно-желтыми или бледно-красным, ну то есть розовым. Накладывая эти краски сверху, по просохшей белой поверхности, они будут давать не только цвет, но и звучность тона. Например, краплак красный станет красным, в отличие в смеси его с белилами. В этом фишка и отличие данного написания картины от предыдущей, о которой сказано в начале. Никаких белил в смеси почти до окончания работы не будет. Итак, я приступаю к описанию картины в совсем другом ключе, в отличие от ранней работы. Этой же картины великолепного мастера Вильям Адольф Бугера. Пожалуйста, не исправляйте меня в произношении, что не Бугейра, а Бугро э -э -э -э просто мне так больше нравится. Это спорный вопрос транскрипции и, на... и не тема данного видео. У кого-то Бугро, у меня.. Мне нравится Бугеера. Или Буджаера. Ладно, приступаю. Любым известным способом нужно перенести рисунок на холст. Это может быть копирка, рисование от руки по клеточкам. В общем, кто как сможет извернуться. Итак, имприматура. После рисунка начинаю красить холст. Не писать картину, а именно красить. Строить фундамент для последующего письма. Марс желтый, прозрачный. Я уже показывал, каким он становится в смеси с белилами, желтоватый не более. Смотрите, разбавляя его разбавителем на серой палитре, он имеет совсем другой оттенок, как бы тяготеющий э, к зеленоватому. Это одной краской я покрываю всю поверхность холста. Видите, на белом холсте эта краска показывает свою желтизну. Она именно желтая. Но не будет она ярко-желтой, скажем, как индийская желтая. Об индийской желтой еще немного упомянув в процессе. Итак, после покрытия холста марсом желтым, называется имприматура, я этой же краской обозначаю темные места, такие как темные волосы, тени, не прописываю четкие границы рисунка, а именно обозначаю темноту против светлоты. Краски прозрачные, значит сквозь эту прозрачность виден переведенный контурный рисунок. И смотрите, этот же марс желтый в более плотном наложении, приобретает уже оранжеватый оттенок. Заметьте, я говорю оттенок, не цвет. Оранжевый цвет, э, в устоявшемся понимании, ну, примерно кадмиоранжевый. То есть, яркий, сочный такой. Вот. Но это уже не прозрачная краска. Это совсем другое восприятие, как в цвете, так и в наложении этой краски на картину. Короче, обязательно нужно разобраться, понимать и прочувствовать, чем отличается Марс оранжевый прозрачный, от кадмия оранжевого. У кадмия оранжевого, только оранжевый цвет. Он яркий, независимо от толщины слоя. Ну, если только его сильно не, сильно не разбавить растворителем. Но от толщего слоя, до самого толстого, кадмий оранжевый останется оранжевым. А Марс желтый прозрачный. От желтого на белой основе. Чем гуще будет накладываться, тем становится все темнее, пока не перейдет в темно-коричневый. И в итоге, ну, в принципе, обесцветится, то есть станет просто темным. Итак, в итоге получился вот такой вариант: имприматура желтая. Обозначение темных местностей готеет к оранжевому. Это все одна и та же краска. Попробуйте проделать такую же процедуру с непрозрачной краской, ну, например, с кадмием желтым. Увы, не получится. Она не превратится из желтой в коричневую. Она всегда останется желтой. Почувствуйте разницу прозрачных и непрозрачных красок. Далее, при письме следующих слоев, эта желтизна сыграет свою роль. Но самое главное, больше не нужно будет использовать желтую краску. Ну, вот этот вот, Марс желтый. Она уже есть. За исключением, ну, в некоторых нюансах. Все по ходу. Первый сеанс тонирования холста, импроматура и обозначение темных мест на картине закончено. Этот слой нужно обязательно просушить. Просушка зависит от многих факторов. Например, если писать первый слой на каком-нибудь растворителе, допустим, айспирит, жидко, до просвечивания белого холста, то этот слой уже высохнет через день-два. Если в разбавителе включено масло, то это уже высыхание будет проходить от трех до пяти дней. Второй сеанс. Фон, облака, тени. После просушки имприматуры, я взялся за фон и облака. Короче за окружение, в котором находятся персонажи. Я говорил, что белила почти до конца письма использоваться не будут. Но это относится только к человеческому телу. Нет смысла показывать палитру, так как я говорил вначале, что используются три краски: Марс желтый, прозрачный, кобаль синий спектральный, красный, прочный и соответственно белила титановая. Для фона и облаков я замешал кобаль синий на белилах получил голубой цвет все очень просто. Этой краской закрашиваю небо. Краску разбавляю двойником, масло плюс лак. Э, побольше масла у меня в данной ситуации. И крашу очень тонким слоем, чтобы слегка просвечивалась желтизна из предыдущего слоя. Эта желтизна, в сочетании с голубой, придает некую зелень. Она почти незаметна глазу, но тем не менее, зеленовато присутствует, сквозь тонкий слой голубой краски. Простите, вот тут я вначале не особо следил за резкостью съемки. Ну, понятно, что просто закрашиваю голубой краской, а разряжено так. В облаках темные места крашу чистым кобальтом синим. Тоже втирая его. Обратите внимание, мне пришлось взять еще одну прозрачную краску, бирюзовую. Ее я использовал также в чистом виде для просветов неба, которые под облаками. Больше мне эта бирюзовая краска нигде не понадобилась. Я имею в виду в цвете человеческой кожи. Оттенки на облаках подкрашиваю кроплаком красным и марсом желтым. Короче, используются все три краски, только очень тонко в протирку. Это именно на от, э, в оттенках на облаках. На теневых местах облаков, вот так правильно будет. Короче, на облаках появляется некая, некая такая грязька. Вот, например, кажется, что внизу облака серые оттенки, или серая краска, но это марс желтый в чистом виде. Соединяясь прямо на холсте с голубым колером, получается сероватый оттенок. Драпировка. Тут все просто. Пока чистым, кобальтом, синим, разбавляя двойником масло плюс лак, полностью закрашивают ткани. Так как тела ангелов уже просохшие, начинаю красить тени, а если конкретно, просто рисовать, как карандашами, такой штриховой рисунок. Кстати, краски, которые использую, все, все те же три, Кобальт синий спектральный, крапла красный прочный и тот же Марс э, желтый прозрачный. Марс желтый прозрачный лежал в основе подмалевка, а значит он частенько подмешивается к двум краскам, в чистом виде, прямо на холсте. Вот еще небольшое отступление, когда пришлось задействовать четвертую краску, марс оранжевый прозрачный. Объясняю. Эту краску я отношу к группе Марса желтой то есть, поэтому можно не считать его за четвертой. Дальше объясню. Им я просто закрашиваю э, более темные теневые места, например, в волосах. Конечно, можно было и не использовать марс оранжевый, а довести темноту марсом желтым, но пришлось бы. Писать больше слоев с просушками, доводя глубокие теневые места до определенной темноты. В этом случае, марс оранжевый выручает, так как его первый слой уже темнее марса желтого. Ну и соответственно, оттенок немножко отличается. Волосы уже становятся рыжеватые, а на просвет марс желтый из предыдущего слоя, показывает светлые кудри на волосах. Таким образом, использую три основных краски, еще раз повторюсь. Я как будто рисую тени, пока не в полную силу самых темных мест. Полную силу э, теней нужно будет добрать в конце. А в конце, это когда появятся белильные закрасы. Относительно их, придется доработать темноту или, возможно, приглушить ее. Еще раз повторюсь, пока никаких белил. Смотрите, один раз увидеть, <laughs> все-таки лучше, чем сто раз услышать. Ну, как-то так. Пока драпировка сырая, прям по мокрому, чистыми белилами рисую рисунок складок драпировки. Можно и не чистыми, можно у белилы добавить капельку кобальта синего, хотя это по желанию. Поясняю, почему так. Поясняю, почему говорю, что можно перебелить складки драпировки. Белила, смешиваясь с непросохшим просохшим кобальтом синим, и так приобретают голубой цвет. А не боязнь перебелить обуславливается тем, что впоследствии будет обобщающая лессировка синим оттенком, и белизна исчезнет. Вот такая картинка получилась до использования белил. Еще раз немного расшифровки по краскам. Фигуры ангелов пока выглядят желтоватыми. Там где есть оранжевый оттенок, это марс желтый или капельку оранжевого. Где синева, значит больше кобальца синего. Где больше красноты, ну соответственно, красный красный прочный. Перехожу к белильной прописке. Можно было использовать белило в чистом виде, в протирку, полутеням тела, но решил оттенить белило теми же прозрачными красками, близкими к розоватому оттенку. И вот тут тоже возник небольшой вопрос, так как на палитре была выдавлена индийская желтая и краплак красный, я эти два цвета замешал на белилах, получился цвет близкий к розовому, но именно индийская желтая давала слишком много желтой сочности, а мне хотелось создать, создать такой бежевый ну, приглушенный цвет. И конечно, в отличие от индийской желтой, в эту смесь, лучше подошел все же марс желтый прозрачный. Именно он дал больше пастельной нежности. На видео на палитре слабо заметно различие этих двух оттенков, но в реале различия были ощутимы. При письме этим розоватым колером, все просто. Начинаю с самых светлых мест. Например, на левой руке, на позике ангела-девочки, я закрашиваю эти места. Но не сплошным закрасом, а растушевываю к полутеням в тонкий слой. И, конечно, совсем не залезаю в тени. Пока смотрите, рассказывать больше нечего. После того, как появились белильно-розовые пятна относительно теней, то сразу видно, где усилить тени или темные места. Например, на крыле девочки психею нужно рисовать рисунок крыла. Прожилки и рисунок э, на крыле, вроде коричневый, и в некоторых местах синевой, но у меня нет на палитре коричневой краски. Все тот же марс желтый прозрачный. Ложаясь по двум или трем просохшим слоям, эта же краски становится коричневым. Можно подмешать кобальт синий прозрачный или тот же краплак красный, эти подмесы еще больше будут давать темноту и придавать уже свой определенный оттенок. Одно лишь условие, что все замесы должны просвечивать предыдущие закрасы, то есть, на то они и прозрачные краски. Один на цвет оригинала драпировки, вижу, что цвет такой спокойно синий. Мне захотелось сделать сочную по цвету ткань. На картинке видно, что складки на драпировке перебелены. Если помните, эту перебеленность я делал специально, чтобы впоследствии показать, как одной краской, ну, приемом лессировки, изменить цвет и убрать пересвет на складках всего одним приемом. Просто взял голубой ФЦ. ФЦ-краску и одним закрасом изменил цвет и убрал перебеленность. Это все эксперимент. Если хотите, чтобы завершающий закрас не давал такой сочности, как голубая ФЦ-краска, значит писать предварительный подмалевок нужно намного намного светлее и впоследствии листировать какой-нибудь не синей краской. Для эксперимента попробуйте покрасить драпировку не ФЦ голубой, а кроплаком красным. И тогда получите сочную фиолетовую ткань с красноватыми бликами. Короче, пробуйте, смотрите и анализируйте, все познается в сравнении. В принципе, можно и так оставить. Но если не лень, можно еще после просушки усилить тени, все теми же тремя цветными красками с палитры. Не цветной, белый, можно усилить блики и тому подобное. Писать можно бесконечно. У меня, например, стояла эта картинка в таком виде, сохла, пока совсем не высохла. После решил попробовать чуточку убрать перебеленность, а если быть более точным, как-то сгладит свет и тень, и полутень, которые имели некий контраст между собой. Краплак красный прочный, и опять та же краска, которая изначально объединяла всю картину, это Марс желтый прозрачный, смешал эти две краски, без всяких белил и тонко на двойнике покрыл тела ангелов, типа как лаком, только цветным. Контраст сгладился. Кожа ангелов стала немножко теплее, но убились бликовые места. Хорошо это или плохо? С одной стороны, это неплохо, так как окружение у этих персонажей холодное, но с другой стороны, не стало хватать матовых бликов на коже. Но на то он и эксперимент, чтобы делать выводы и исправлять ошибки. Меня не удовлетворил окончательный вариант, а значит, я еще раз прописал светлыми места белилами, в которых была Добавлен караплак красный прочный и марс желтый прозрачный. Видите, белила сверху дали пастельную нежность. Именно прозрачные краски, ложась на, на белый грунт, на просохшую белую краску, они не дают пастельность, они дают звучность. Когда эти же краски, скажем, краплак и марс желтый смешиваются между, э, смешиваются с белилами, тогда они дают пастельную нежность. И вот эти белила сверху в некоторых случаях нужны больше, чем звучность из-под низу. В данной ситуации как раз этого и не хватило. Выводы. Не хочу сравнивать два варианта написания одной и той же картины, так как писались они абсолютно по-разному. Но и в том, и в другом случае, я думаю, получился цвет человеческое, тело или кожи. Может еще не совсем, как хотелось бы, может быть что-то не хватает. Но... Второй вариант интересен тем, что не подбирались никакие оттенки для человеческой кожи на палитре. Все они появлялись уже на холсте, перекликаясь в оптическом смешивании красок между собой. Вот такой эксперимент у меня еще имел место быть. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.